Праздник фальяс отменили, но никто не отменил гуляния в костюмах для этого праздника. Очень красивый костюм, вообще просто потрясающий смотрится. Música <tose> Música и площадь мэрии Валенсии. Сейчас здесь собираются все фаи, фольеры, участницы этого праздника, чтобы сфотографироваться. Здесь вот такой вот монумент, скажем так, несостоявшемуся празднику. И написано... Сейчас, секундочку, я продерусь. И написано, мы вернемся. Но будем надеяться, что ситуация когда-то нормализуется. Не должно же быть все время так. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonitos!